всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео расскажу о новом интересном проекте проект называется wolf coin в общем довольно таки интересный проект не сейчас идет краудсейл то есть предпродажа монет мастер сама идея создания данной монеты состоит в том то есть для чего она была создана они предлагают торгового бота вульфак бот и как видите, да, идет продаже монет. А, в общем, продлится она у нас еще 18 дней. Довольно-таки неплохо идут продажи у них. И опять же, как же мы на этом сможем заработать? Какой рой? Кстати, эту монетку можно еще и майнить. Алгоритм у нас X11, то есть можно и майнить, и посить и мастерноды у нас. А, в общем, это как бы высокотехнологическая скажем так, платформа для торговли криптовалютой. То есть, они позиционируют своего бота, то есть, можно делать моментальные сделки, без разных заморочек. Все это очень быстро у нас будет работать и обрабатываться. То есть, как вы знаете, не всегда можно успеть по ордеру своему вживую купить, либо продать какую-либо криптовалюту. А с помощью данного бота можно будет довольно-таки моментально все настроить. Можно будет его настроить на торговлю, чтобы он считал потери там, допустим. Ну, я думаю, как бы с ботами уже многие знакомы. Каждый настраивает его под себя. Также там будет вариация ботов. Боты именно уже будут настроены, скажем так, на арбитраж. То есть тут купить, там продать все это будет делаться моментально то есть, чтобы вот именно торговал для вас в плюс так, как я говорил у нас получается алгоритм x11, то есть монету можно майнить также у нас есть POS довольно таки все просто, и скажу майник здесь неплохой, потому что есть некоторые люди которые наманили себе уже на мастерноду мне лично тип предлагал купить мастерноду, там немного подешевле но предлагал Типа я наманил, вот могу продать. А, в общем, что у нас есть кошелек, есть мануал, как настраивать мастерноду. На мастерноду, как видите, вы видите, нам надо 10 тысяч монет, а, прайс небольшой, поэтому мастернода стоит как бы недорого. Ну с этим все понятно, все просто, ничего сложного у нас нету. А, вот и также есть а, приордера на потом готового бота. То есть они будут делиться по категориям, на определенное время, насколько вы покупаете бота. И также э, сколько будут стоить разные, скажем так, у них прайсы. То есть ограничения, там расширенный бот, либо частичная программа, как-то так. Это все будет работать. А, в общем, вот сам скриншот уже предварительно э, бота то есть валютные пары с которыми вы будете выставлять торговлю выставляете ордера и по ордерам у вас он будет работать ну, довольно таки интересный проект интересная реализация какой будет готовый продукт это, можно сказать как и просто монета майнинговая и краудсейл чем-то похоже на ICO но это у нас получается сама монета также эта монета будет привязана, скажем так, к доллару. То есть э, цена у нее будет более-менее стабильная. И здесь нам рассказывают о, о крауд-цели, Для чего это все нужно. Как это все будет работать. В принципе, э, многие, кто манит, У кого есть асики, будут заинтересованы поманить данную монетку. Также, не знаю, лично для меня больше интересен сам продукт и появление их на бирже, как на этом, потом можно будет торговать и зарабатывать. Ну, больше здесь инвестиции делается для получения самого финансового продукта и к нему, скажем так, примыкающих э, дополнений. Э, здесь нам, опять же, типа это у нас э, Proof of Work, X11, мастерноды, все закрыто, все зашито то есть получается хорошая безопасность и краткая скажем так идет предыстория как это все будет работать аналитика полностью как этот бот ну, в общем позиционирует собака в лучшем скажем так свете мы на этом особо останавливаться не будем нам нужно больше получить информацию о самом проекте о команде как видите у нас будет 1 миллиард монет Uh, Premail у них идет на 30% на краудсейл на продажу. Остальное можно майнить. Um, в принципе, я говорю Люди майнит, у них неплохо получается. То есть, кому интересно, можете попробовать поманить uh, какую-то копеечку. Я думаю, хорошую сможете наманить. видите, у нас распределение идет 80% на мастерноду, 20% на май. Конечно, подрезает, но сложности еще не велика. Поэтому можно добывать данную монету. Сразу же показано, с какого по какой блок у нас э, идет награда за блок, сколько монет сыпется. Кому интересно, можете потом там побольше углубиться, ознакомиться. Так, э, В общем, давайте перейдем к дорожной карте. Как видите, проект еще с того года э, развивался, с февраля потихонечку они двигались двигались двигались э, развивались так, свою платформу ну этот как бы э, 18 год нам больше интересно что у нас будет э, в 19 году то есть уже доступны кошельки для скачивания да это у нас э, гайд по настройке мастерноды э, потом это у нас идет э, видео правильно там у них уже есть как настроить майнер и майнить а, также что у нас они ожидают хотят попасть на топ-10 бирж своей монеты в конце января довольно таки хорошее заявление но опять же скажу листинг у них довольно таки уже много листингов и МНЦН и мастеров онлайн сейчас еще об этом немного поговорим довольно таки неплохо они развиваются и как видите с краудсейла Первая-вторая стадия это февраль, ну то есть в основном идут предпродажи, продажи, все это будет работать, я думаю, через бирже. Все в основном будут ждать готовый продукт, потому что когда будет готовый продукт, тогда уже будет, соответственно, найти намного быстрее вверх. С этим вроде бы понятно. Также команда довольно-таки известные люди, они уже запускали не один годный хороший проект поэтому как видите, они не скрывают свои лица как обыкновенные там бывают монеты да? что большой шанс того что если проект накрылся все пропали здесь это больше как ICO себя позиционируют, то есть они открывают свои лица, можно посмотреть кто они чем они занимались, у них есть у всех профили в link-in facebook есть, также Сейчас мы посмотрим, как они прошли верификацию. То есть полностью есть данные по всей команде. У них уже довольно-таки неплохие партнеры есть. То есть, как я говорил, да, MasterNodeOnline, uh, BountyX и CoinShield, uh, я не знаю, как правильно это читается. Uh, в общем, смотрим дальше. Попадаем мы на... На этот сайт. Здесь проходит верификацию проекты. на них верификация буковка А стоит. То есть они по всем критериям подходят. Все у них чисто. Команда полностью вся подтверждена. Как вы видите, да? Все у них отлично. Идем дальше, попадаем на мастернод онлайн. Как видите, ROI высокий. Активных 45 мастернод. Стоимость мастернода 0.25 биткоина. И тем не менее, хоть и мастерноды становятся каждый день все больше и больше, но ROI тем не менее остается высоким, так как стоимость монетки небольшая. В принципе, можно либо вложить и купить себе монету, она у вас будет окупаться каждые два дня, вы будете еще запускать мастерноды и пытаться кому-то их продать. Я думаю, это вообще можно легко сделать. Либо же вы можете наманить себе мастерноду, продавать ее сразу, либо продавать монеты, либо э, для быстрого заработка, я не знаю, есть каналы в Discord. Как я вам говорил, все ссылочки будут в описании. То есть присоединяйтесь в Discord. Ну и также все остальные тоже ссылки будут в описании. Поэтому я, дум, я думаю, у вас не составит трудности а заработанные ваши монеты либо мастерноды потом продать. Вроде бы как с этим все у нас понятно и все просто. Bounding а, а, сайт. Да, у нас тут можно по часам заработать монеты. В общем, много интересных разных баунти есть. Так что переходите, все ссылки будут в описании сможете поучаствовать. И попадаем мы на мастернод онлайн. Здесь у них, конечно, небольшой лаг, немножко все подзависло. Не показывает точное количество мастернод. И немного другой. Но это уже сама погрешность сайта. Поэтому лучше смотреть актуальную информацию на МНЦН онлайн. Также Топик есть на биткоин Talk. Опять же, все ссылки в описании. Краткая информация о проекте. Можете с ней здесь также ознакомиться. Опять же, картинки, скриншоты бота. Ну, в принципе, проект как бы рабочий, развивается. То есть, пока биржа не открылась, можете сейчас успеть инвестировать, заработать на этом. Ну, либо на данную монету. Как бы я вам информацию по данной монете уже предоставил. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет данного проекта. Также подпишитесь на канал. Поддержите видео с лайком. Ну а на этом пока у меня все. Так что давайте, мужики. Всем удачи, всем профита, всем пока.